Здравствуйте, меня зовут Иванов Даниил и тема моего доклада «Поиск аналогий в культурах культур Чувашии и других народов». Мои цели и задачи. Моей целью является найти и систематизировать аналогии в мифологиях разных народов. Для этого мы рассмотрим религиозные концепции, мировоззрение, то есть представление о мире, праздники и культурные элементы разных мифических существ. В конце подведем итог, к какому народу ближе всего Чувашская культура. Религиозные концепции. Ну, начнем со самого элементарного. С, рели с религиозной концепции. Как мы знаем, в Чувашской культуре мир создан одним богом – Тура. Сначала на земле были только один язык и одна вера. Затем на земле появилось 77 разных народов, 77 разных языков и 77 разных вер. И уже на этом стоит остановиться. Обратите к 11 главе книги Бытие. Согласно ей, после всемирного потопа человечество было представлено одним народом, говорившим на одном языке. С, во с востока люди пришли на землю Синаара, в нижнем течении Тигра и Ефрата, где решили построить город, названный Вавилоном, и башню до небес, чтобы сделать себе имя. Строительство башни было прерванным богом, который заставил людей заговорить на разных языках, из-за чего они перестали понимать друг друга. Не могли продолжать строительство города и башни, и рассеялись по всей земле. Таким образом, мы уже за что-то ухватились. Идем дальше. Сейчас проведем аналогии, Сравнение с самым фундаментальным – Создание мира у Чуваши описывается так. Сначала была сплошная ночь. В нем родились три солнца, и появился светлый мир. Они своим теплым светом растопили тьму, и появилась вода, бескрайний океан. А на воде родилась утка, а под водой рыба, чтобы ей было что покушать. Остановимся на «Сначала была сплошная ночь». Почти во всех мифологиях сначала была только одна тьма над бездной, но кроме христианской. Там Бог вначале сотворил небо и землю кстати, про происхождение Бога ничего не известно. Он как будто существовал всегда. Так вот, кроме христианской и кроме скандинавской, там вначале была черная бездна, по оба края которой лежали два царства. Царство тумана и царство огня. Теперь остановимся на в нем родились три солнца и появился светлый мир. В Библии После Земли, представлявшей из себя безвидную планету, покрытой водой, появился свет. Но стоит поподробнее остановиться на трех Солнцах. Здесь чуваши, так называемыми первобогами, то есть теми, от кого родились другие боги, были как раз эти три Солнца, которые, как мы, знаем, как мы узнаем дальше, растопили тьму, от чего появилась вода, во которой сама по себе родилась утка. Но стоит взять во внимание и тот факт что и в скандинавской мифологии в начале великанша Бестла родила трех сыновей Асар Трех. Первого – Одина, второго – Вилли и третьего Ве, которые создали Землю, Мидгард, и все вокруг. Они своим теплым светом растопили тьму, и появилась вода, бескрайний океан. А здесь мы можем... Остановиться на том, что в Библии вода была уже со самого начала, вместе с седьмой и бездой. Дальше. А на воде родилась утка, а под водой рыба. Да, и согласно Библии, жизнь сначала появилась в воде и на твердой небес. Продолжаю. Когда утка устала плавать, она захотела отдохнуть. Поэтому начала нырять и доставать со дна океана сначала в лину, потом в землю и в конце камня. Таким образом, во центре океана образовалась суша. И в Библии Бог сказал, что да, соберется вода, которая под небом, в одно место, и да, явится суша. Среди камней уточка нашла три зернышка и закопала их в землю. В Библии, как мы знаем, все создано Богом, а здесь утка. Получается, утка здесь выступает в роли первого бога. А дальнейшие боги, такие как Тура, являются аналогами скандинавских асов. Среди камней уточка нашла три зернышка и закопала их в землю. Из них выросли травы, цветы и деревья. Дальше. Тогда ночью три брата Солнца начали между собой спорить, кто из них главный. Они решили создать человека и спросить у него, пусть он их рассудит. Как мы знаем, дьявол и бог тоже как-то раз поспорили. Дьявол утверждал то, что люди порочны и они не изменятся, а бог выверял обратно. Таким образом из глины и был слеплен человек. Во христианско скандинавских мифологиях человек также был слеплен из глины. Он сказал братьям, что они главнее, так как дают тепло, от которого растут деревья и травы, А что ночь обиделась. Время шло, человеку стало скучно, и захотел он из глины слепить себе друга. Но вот так как он не знал, как правильно создавать человека, случайно слепил женщину, которая получилась не похожей. Мужчина создал себе женщину. В христианской мифологии тоже сначала был мужчина, из ребра которого Бог сотворил женщину. Только в, в скандинавской мифологии не так. Там Один сотворил женщину и мужчину одновременно. Дальше. От них и родились чуваши. Через поколение чуваши устали от бесконечной жары и попросили самого лучшего охотника уничтожить все солнце. Старики говорили им, что нельзя этого делать, серьезную беду на себя накликают. Но люди не послушались. Кстати, попросили уничтожить все Солнца. Это как из Библии, когда люди стали порочными. Так вот, люди не послушались. Метким выстрелом охотник попал во первое Солнце и разбил его на мелкие кусочки, как тарелку. От его сколов образовали звезды. Оставшиеся два Солнца испугались и начали убегать. Но охотник вторым выстрелом успел ранить и второе Солнце. Поэтому оно теперь светит тускло, так образовалась Луна. А третье Солнце успело спрятаться под воду. Когда люди поняли, какую жестокую ошибку они совершили, начали таскать камни и собирать их в одну кучу. А это уже аналог Вавилонской башни из Библии. Начали собирать их в одну кучу, чтобы створить самую большую гору, по которой можно будет подняться и склеить разбитое Солнце. Но так как людям стало очень холодно, появилась земля. Не хватало солнца, но горы немножко не хватило, чтобы дотянуться с нее до самой вершины седьмого неба. Поэтому на ее вершине посадили дуб, который будет связывать небо и землю. В Библии есть так называемое дерево жизни, находящееся в середине рая. В скандинавской мифологии Вавилонской башни или горой, как у Чуваш, был золотой асгард, центром которого тоже был дерево. Райский сад расположен на вершине горы Башни. А эта вершина горы Башни находилась тоже так называемый, в так называемом центре. Но это лучше уточнить. На вершине горы Башни, которая, кстати, была вместимостью 105 миллиардов человек, что меньше всех людей, умерших на Земле. Продолжаем. Прятавшееся солнце, когда увидело, что люди осознали свое зло, пожалело их, вышло из океана и поднялось обратно на небо. Люди молились ему и просили прощения с помощью векового дуба. А ночью солнце между собой договорились, что днем будет главным солнце, а ночью тьма. С тех пор чуваши везде рисуют и вышивают узоры в три солнца, утку, океан, квадратную землю и вековой дуб. Это чем-то напоминает сцену из Библии, когда Бог сожалел, что устроил поток. Тут Солнце их пожалело, а Бог просто сожалел, что это сделал. В начале были 12 своего рода рек, в Нифельхейме был родник Хвергельмира, и 12 мощных потоков Эльвагар. Брали из него свое начало. В христианской мифологии также. На земле сначала было 12 рек. Поиски аналогий в праздниках смысла искать я не вижу, а, так как их очень мало. А, да и чувашские праздники ассимилировались с русскими и за Чуваш. Есть только рассматривать самые древние праздники. В любом случае, это, на мой взгляд, будет избыточно. Элементы в мифологиях. Надо заметить, что во всех рассматриваемых мифологиях есть великан. В Чувашской это улыб. Вот он. А в скандинавской есть целые страны, миры великанов. Это наталкивает на мысль о том, что этому реально могло место быть. Либо народы, которые представляют эти мифологии, имеют общие предки. Также хочется заострить ваше внимание на том, что в очуварской мифологии есть волшебные кони, называемые, называемые шорганы. Вот он, на картинке. А поверх него находится улов. Сидит, вернее. Они назывались шорганами, вернее, Шура Шоргана. Белые Шорганы. Упоминается у единственного автора, священника Вишневского в его сочинении о религиозных поверьях чуваш. Это крылатые кони, аналогами которых в скандинавской мифологии являются гординов Валькирии. А вот и она, вот Валькирия, на Пегасе. Еще в очеварской мифологии есть радуга мост. Сейчас я вам покажу. Так угу. ладно, покажу без указки. Надеюсь, видно. Вот, это как раз вот эта вот радуга, которая является порталом, связывающей связывающий небесные и земные, и земные миры. как так. Угу. Они в точности имеют одну и ту же функцию. Так, сейчас подождите, сейчас я вам покажу и. А вот это как раз радуга, это радужный мост в, в Скандинав. Функция аналогичная. Они являются порталами. Да. По скандинавской мифологии связывает Мидгард, Землю с Асгардом, где живут Асы и весь... Божеский народ, божеский народ. Можно еще провести такую аналогию. Тора является аналогом Тора. Поводка, а которая создала землю, то есть создала себе сушу, является аналогом Одина. И там, и там богов много, но самый главный один, а все остальные в его подчинении находятся. Вывод. Таким образом, чувашские, скандинавские и христианские мифологии очень схожи. Как копипасту, можно сказать. Даже можно сказать, что это одна и та же мифология, только с искажениями. Если сравнивать относительно чувашской мифологии, то, на мой взгляд, скандинавского в ней намного больше. Мы можем только предполагать, почему это так. Возможно, кто-то из купцов пересказал с искажениями и своими додумками эту информацию, кому-либо. Это распространилось и получилось, как в глухом телефоне. А может, какой-нибудь из народов специально позаимствовал первым мифологом? его мифология, скажем так. Потому что нужна была своя религия. Как, если опираться на официальную историю, было дело и с Россией? И нужна была религия, и они попросили ее у византийцев. Ну, попросили в кавычках. Там просить-то нечего ведь на самом деле. Так вот, у них с ними были плохие отношения за воин, а тут наш русский царь принял там крещение, и все отношения как бы наладились. Но, ну, а скорее всего, нас просто общие корни. Я считаю это возможным, ведь такая практика встречается. Взять, например, факт существования общечурских верований. А возможно, что все это результат очень сильного смешивания культур. Ведь, например, в наши дни среди Чувашей, проживающих в российской местности, достаточно сильно распространен религиозный синкретизм, где христианские традиции тесно переплетены с Чувашскими языческими. Ну, на этом все. Спасибо большое за внимание. Могу, кстати, показать, объяснить. Вот оно как раз дерево, да. И вот, это так называемый Тура. Тура, то есть, это, я, я уже сказал, то, что это аналог скандинавского Тора, Потому что он тоже, он тоже может стрелять, так скажем, молниями. Да, он тоже провел тюмол. Вот. Ну а здесь четыре удки, находящиеся по краям, Это, там один столб из золота, другой из серебра, другой из меди, другой, другой из камня. Вот, а на них сидят утки, отсиживающие яйца, в общем так вот. Ну, а здесь нет чего рассказывать. Вот, поиск аналогий в праздниках рассматривать не будем. Веканулоб, так. Угу. Ну вот, теперь точно все. Вот, спасибо еще раз большое за внимание. Так, отключаю.